Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Всем доброго времени суток. Я бы хотел поговорить с вами о сложной и даже философской проблеме. О проблеме войны и насилия. Я просто уверен, что YouTube даст мне на этот ролик желтый значок и ограничение монетизации. В последнее время он ставит желтый значок на мои ролики весьма часто. Ну что поделать? Моя цель в том числе и поговорить на серьезные темы. Не только же игрульки снимать. Да, нам всегда необходимо понимать, что война это зло. И вообще, все, кто хочет тут что-то повторить, это конченые подонки я на 100% уверен, что ни один гаденыш, который клеит себе на автомобили такие наклейки, ни разу не участвовал в боевых действиях. А те, кто на самом деле принимал участие в боевых действиях, неустанно твердят, что война это на самом деле огромное моральное испытание. Они испытывали невероятные трудности во время войны. Многих простых солдат после войны еще долго мучают кошмары. Война – это такое явление, которое подталкивает человека к совершению самых омерзительных поступков ради одной только цели – выжить. И отсюда на какой-то момент можно прийти к выводу, что если ты простой солдат, то твой настоящий враг это не те чужие солдаты, которые стоят против тебя с оружием в руках, а это в первую очередь государство и военачальники, которые толкают тебя на бой. Если государство может заставить тебя воевать, то твой враг это не солдат, сидящий в противоположном окопе, а само государство. Но так ли это на самом деле? Давайте попытаемся разобраться. Совершенно определенно существуют моменты, когда военное насилие является оправданным. Это ответное насилие. Когда идет бой двух противоборствующих сторон, невозможно определить, является ли твое насилие ответным или же оно является начальной агрессией. Во всяком случае, лично мне определение этого представляется достаточно сложным. Он стремится защитить себя и своих близких. Учение толстовства, которое было раскритиковано еще в XIX веке, оказывается имеет современных последователей. Но даже если учесть, что я противник насилия и призываю во всяком случае, если не прекратить, то минимизировать насилие, тем не менее с позицией толстовцев я не согласен. И вот почему. В мотивации защиты мы не должны ограничиваться собой, своей семьей или имуществом. В данном случае принцип «моя хата с краю» не работает. Даже если считать, что государство, толкающее нас убивать незнакомых людей, это наш настоящий враг, в момент угрозы наши личные интересы совпадают с интересами государства. Идя дальше, можно раскритиковать негодование толстовства по поводу беспрекословного выполнения приказов. Любой солдат должен беспрекословно выполнять любой приказ командования. Поскольку совершенно очевидно, что в бою побеждает та армия, которая наиболее дисциплинирована. То есть примерно в равной по количеству людей схватки побеждает не толпа граждан, цель каждого из которых защитить свою хату, а именно наиболее организованная и дисциплинированная сила, представляющая собой одно целое. Армия, по сути, это маленькая модель государства, поэтому вполне очевидно, что либертарианцы, которые ненавидят любое проявление государства, они также ненавидят и армию. Но о либертарианстве мы поговорим с вами как-нибудь в следующий раз в рамках проекта Конструктив. А сейчас вернемся к теме. Толстовцы всегда напирают на то, что каждый солдат, который убивает других солдат на поле боя, несет всю полноту ответственности за свои убийства. Но они упускают такой очень маленький, но важный момент, что свою ответственность ты несешь не только за действие, но и за бездействие. И в случае войны твое бездействие сейчас может обернуться тем, что солдаты стороны противника войдут в твой дом грабить, убивать и насиловать завтра. Во время боевых действий нет смысла осуждать какую-то одну сторону, поскольку обе стороны несут моральную ответственность за совершение убийства на войне. Но определенно необходимо осуждать применение насилия против мирных граждан. Они не могут отвечать тебе тем же». Соответственно, защитой такое насилие уже не назвать. Единственное насилие, которое я принимаю, это ответное насилие. Но неважно, выполняешь ли ты приказ или совершаешь насилие в отношении невинных абсолютно добровольно. Главное, что ты делаешь это, а также, что ты не делаешь всего, что от тебя зависит, чтобы предотвратить насилие и преступление. А бездействие, как я уже и говорил, также может быть преступлением. Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн.